Канун этого Нового года мы наконец решили поиграть во что-то помимо футбола. Страшно ж стало! Сегодня вас ждет нечто новое. Две команды начинают тащить туалетную бумагу одновременно. Приготовьтесь, будет интересно. Так я ж не знал. Всем привет, друзья! Вы на канале футбольного клуба «Динамо Минск». С вами я, Влад Высокий Футбол. И сегодня вас ожидает новогодний челлендж с игроками «Динамо Минск». Вот они все! Прекрасные, красивые! И не скромные. Ну и я вам сейчас представлю первую команду, которая состоит из Влада, Вовы и Даши. Их название... ГОЦ! Oh. <свист> ну и вторая команда, сейчас я вам ее представлю. Рома, Алексей и Аня. Их команда называется... Джентльмены удачи. Вот, это кайф, это просто кайф. Команда представлена, погнали в новогодний челлендж, давайте вместе так... Ну и первое задание, которое ребят ожидает, это Bottle Challenge Все максимально просто, они берут бутылку и катят ее так, как они смогут Попадание в первый промежуток приносит один балл команде, во второй два балла, в третий три, здесь ноль и здесь соответственно ноль Побеждает та команда, которая заработала большее количество баллов Ой. Можно начинать? Конечно, конечно, пожалуйста Че смеешься? это два будет один. это у тебя Это один. Стой, нет. Нет, три. Два. Стой. Спасибо, Старин, за один балл. Один балл. В смысле один? Так подожди, вон, линии касается, нет? Нет, так, так что? Так еще не остановилось, подожди. Давай подождем, Сергей. Ну, конечно. Нет, не, ну. Мы проекцию смотрим на два балла? Два балла, 2. ну. Я, как ведущий. Да, ну давайте. Недовинник. Один. Хорошо. Какая? Мирная работа. Если падает со стола, то что? <связать> Ноль? Но не, да... а, а... Ну но стол, <связать> Бутылка кривая. Или стол. Сто строитель. <связать> строитель? <связать> Полный, <связать> можно, <связать> кстати, не, но сейчас я, честно говоря, если она становится на линии, я засчитаю, ну, что она скула. Ну, типа, как большая ну, часть. Но сейчас я засчитаю. Ну, это же я здесь управляю всем, боже. Может даже три засчитать. <связать> нет, нет, нет, пока нет. Два мало хватит. Ну это вообще. Честно? Супер ювелирная работа. Ну, и в троечку ну. Куда? Куда ты куда? Вы, кстати, можете быть не может. С этой стороны высох. Эй, не хуй. С той стороны можно. Сейчас команда Годс вам продемонстрирует свою попытку. Давай, погнал. Не, ну! Назад. Видимо, попытка была. Назад, пробной. назад, назад. Это ноль. Дашка, легко ноль. Блин, ну это за нас или задан? Я? Yeah. Это похоже! Они реально они под копирку. Сразу видна одна команда. Они <с просто виднакова сделали два. Мастер, мы могли выиграть нормальным счетом. Сейчас будет три. Сейчас будет три. Надо легонечко, совсем легонечко. Смотри как он, смотри как пальцы. Ой. Не, ну это. Ой, ну это нет, нет, Это разгром, это разгром, это разгром. Это назад, Отойдите. может. Подожди, назад может. Не, не, не она подумала. А не вы тоже дули один раз. Бал посмотрели, два балла зачитаем, потому что все равно в этом челлендже очевидно, что победила команда. Просто Я. минус пять перенес. Ну а сейчас игроков Динамо Минск ожидает челлендж на реакцию. Стоит футбольный мяч. Кто первый его забрал, тот -то и победил. Давайте. Ну что, давайте, вы готовы? Давайте, колени. Пятки. Голова. мяч, Мяч. <связать> Ты тоже послушалась. <связать> <связать> да? <Там связать> мяч. А я что, <связать> да, я Я, крутой, я крутой, <связать> <бяч>. <связать> Мяч. Меч. «Мяч» сказала, не «мяч» тоже думает, типа, Ну а сейчас, в боевстве «Динамо Минск» ожидает Высшая Лига Челлендж Мы подписали каждый из стаканчиков командой, которая выступает в Высшей Лиге Попадание в каждый стаканчик приносит по одному баллу. Погнали. Ну что, первая команда, джентльмен удачи, я верю в тебя. Давай. Нормально ты веришь. Если что, Челлендж заключается в том, что попасть должен. Так я же не знал. Перепадай. Я сегодня в казино играю. Я сегодня в казино играю, я выиграю Давай попробуем вот это да. Мне так в, в сезоне нам летело у ворота. Если бы ЕГ встал там, все бы залетело. За столом? За столом, встал. А не в Да. Туда бы вс залетело. Его да. привет. Второй. О, есть один балл Ну это да, это. Аут! Аут минус один. Ты либо... Бате упал! внизу. внизу! Это 2 балла за то, что бате упало! В следующем сезоне их не будет просто. Походу, греча обратно надо забор перекрашивать. Зато тащит команду! Ты Ты ты Не то чтобы... Вылезли неплохо. Нарвай, шанс. Сейчас приступаем к своему заданию, команда Гласс. Погнали, мы верим в тебя. <плак> О, -о, -о, -о серьезно. Первым же... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, чуть да, да, да, да, да, да, Вау! Вот это прокатилось! Хорошо, да Блин. Слушай, все на тебе. Все на тебе. Все или ничего. Сейчас три из трех и все. Уже хорошо. Уже начало положено. И прикинь сейчас в три стакана. Одним мечом, да? А, ты я открыл. Да, один. Прыгали опять. Давай я вот возьму эту папку. Три печеля закончим. Третий челлендж окончен. Вот так вот получилось весело. 4 -4. 4 -4. Хоть чем-то поможет. А четвертый челлендж по предложению Алексея будет называться А4 челлендж. А все максимально просто. Берем бумагу, становимся вот так вот. И на себя. При этом две команды начинают тащить туалетную бумагу одновременно. И первая команда, которая притащила к себе стаканчик с водой, побеждает. Погнали! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Не давай, спеши, не спеши. Не. Ну, еще я сделаю. И что мне делать? Да, если вот так порвало, все. Оставится. Серьезно? И давайте один дубль на все.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 Чуть-чуть, не спеши Это как пёрк Я поставить, тут не натикал Всё, нормально Давай, давай, давай третий, и третий давай иди, иди Блин, это так Здесь еще Давай, давай, давай, Вовка погнал Так толкнем Володю? его! Все, да, всё. Ну, да, не все, все, нет, ты к долине. Всё, всё, всё, всё, всё. Всё, всё, всё, всё. Там, там да, на линии уже было. Человек с бумагой лучше, чем с <мячом> даже. <свят> я чем я с мячом. чем я с Чем я второй делает? А, да? Ты <я> реально думал, что второй? не вообще челленджа. Все максимально просто. С одной стороны одна команда, с другой стороны другая команда. И та команда, которая передует другую, победит. Погнали. мяч мяч чуть не сожрали как будто я стоял страшно ж стало Вар сказал, что команда эта проиграла. В этом раунде. В этом. А, где, а ты с кем Вар смотрел? Я? Не с тобой, поэтому я а тебя понял. Раз. Раз, два, три. Нет, ты гаму лечишь сюда, как я думаю? Украли его! Иди. Все, Иди, три ну, раз, раз. Да. До трех побед, да? давайте, да, два, два, давайте, Давай, давайте, Весер туда дует. У, них, да. у них просто, у них есть тактика, у вас нет тактики. Да, очень просто, они дуют вот сюда. Мне зависит. А мы нюхаем, просто, им себя. А они дуют, мы нюхаем, вдыхаем себя. Все, всем спасибо за просмотр. Я поздравляю команду победителей. Джентльмены. Джентльмены. джентльмены. Это было очень неплохо, кстати. И, кстати, я благодарен команде GODS, которые тоже постарались и навязали борьбу. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал футбольного клуба Динамо Минск. Ставьте лайки. Это было очень весело. С наступающим. Пока! С Новым Годом!